Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня свяжем вот такой изумительный ажурный узор паучки. Он прекрасно подойдет для легкого палантина, летней кофточки или накидки. Вяжется такой узор очень просто. Достаточно провязать один вертикальный рапорт, чтобы запомнить схему. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 12 плюс 3 петли. Цепочка готова. Приступаем к первому ряду. Придерживаем крайнюю петлю пальцем и набираем 3 петли подъема и еще одну в узор. Всего 4. Пропускаем ту, которую держим, следующую, а в третью вяжем столбик с одним накидом. Одна воздушная, одну пропускаем, в следующую столбик с накидом. Одна воздушная, пропускаем, в следующую столбик с накидом. Так чередуем воздушные петельки и столбики с накидом до конца ряда. Первый ряд готов. Разворачиваем и вяжем второй ряд. Три петли подъема плюс одна в узор. Над вторым столбиком вяжем столбик с одним накидом. Ряды всегда начинаются и заканчиваются такой клеточкой. Набираем 4 воздушных. Теперь свяжем 4 длинных столбика. 3 накида. В ближайший столбик вяжем столбик с тремя накидами. Еще три накида. В следующий столбик столбик с тремя накидами. Три накида. Вяжем третий столбик в столбик предыдущего ряда. И последний, четвертый столбик с тремя накидами. Мы провязали подряд 4 длинных столбика в столбике предыдущего ряда. 4 воздушных, так же как мы вязали с правой стороны длинных столбиков. Привязываем их столбиком с одним накидом к ближайшему столбику. Одна воздушная. Столбик с накидом в следующий столбик. Вот этот квадратик это переход между паучками. Покажу второй фрагмент. Четыре воздушных. Четыре столбика с тремя накидами в каждый следующий столбик предыдущего ряда. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Четыре воздушных. И вяжем переход. Столбик с одним накидом. Воздушная, столбик с одним накидом. Итак, вяжем до конца ряда. В конце я уже связала 4 длинных столбика, 4 воздушных. Теперь вяжем столбик с одним накидом в предпоследний столбик предыдущего ряда. Одна воздушная и столбик с одним накидом пропустив одну воздушную петельку в следующую. Третий ряд. Четыре воздушных. Столбик с одним накидом в столбик предыдущего ряда. Снова получилась клеточка. Дальше схема очень простая. Четыре воздушных. Четыре столбика без накида над четырьмя длинными столбиками. Четыре воздушных. Квадратик перехода столбик с накидом. Воздушная столбик с накидом. Такой переход будет в каждом ряду и между всеми паучками. Четыре воздушных. Четыре столбика без накида. Четыре воздушных. Квадратик перехода. Заканчивается ряд также квадратиком. Столбик с накидом в столбик. Одна воздушная. И столбик, пропустив одну воздушную петлю во вторую. Или в третью петлю подъема, тут как вам удобнее считать. Это был третий ряд, и следующие два его полностью повторяют. Поэтому покажу кратко. Четвертый ряд. Четыре воздушных. Столбик с одним накидом в столбик. Первый квадратик ряда, как обычно. Четыре воздушных. Четыре столбика без накида над четырьмя столбиками без накида. Четыре воздушных. Квадратик перехода. И так до конца ряда. Заканчиваем четвертый ряд, как и предыдущие, квадратиком. Столбик. Воздушная. Столбик в третью воздушную петлю подъема. Пятый ряд. Такой же, как и два предыдущих. Четыре воздушных. Столбик. Четыре воздушных. Четыре столбика без накида. Четыре воздушных квадратик перехода. Заканчиваем пятый ряд также квадратиком. Шестой ряд, четыре воздушных, столбик с накидом, здесь между всеми элементами будем добавлять одну воздушную. После этого столбика вяжем воздушную, теперь Столбик с тремя накидами в первый столбик без накида. Воздушная. Второй столбик с тремя накидами во второй столбик без накида. Воздушная. Третий столбик с тремя накидами. Воздушная. Четвертый столбик с тремя накидами. Воздушная. Это верхние лапки нашего паучка. Квадратик перехода. и давайте довяжем второго паучка воздушная столбик с тремя накидами воздушная столбик воздушная столбик Воздушная, столбик, воздушная. Квадратик перехода. Заканчиваем шестой ряд так. После лапок воздушная, столбик с одним накидом, воздушная, столбик с накидом в третью петлю подъема. Все элементы этого ряда мы разбавили одной воздушной петелькой. Приступаем к последнему, седьмому ряду. Он полностью повторяет наш первый ряд из квадратиков. Четыре воздушных. Столбик с одним накидом. Воздушная. Столбик с накидом в длинный столбик. воздушная столбик в столбик воздушная столбик воздушная столбик воздушная столбик воздушная столбик. И так до конца ряда. Таким образом, рапорт нашего узора по вертикали со второго по седьмой ряд. Как видите, схема очень простая. Три ряда, третий, четвертый и пятый дублируют друг друга. А в начале и конце каждого ряда вяжутся одинаковые элементы.